Еще одно видео, на CoinMarketCap появились свежие раздачи. Здесь сразу скажу рандом, но уже выше. Количество участников 50, 25, 15, 30, округлю. Раздают NFT и токены. В каждом по-разному. Если есть желание, принимайте участие. Вот, например, SAT. Я уже его прошел. С левой стороны у нас описание самого дропа, подписываемся на социальные сети, white-листы, то есть сюда нажимаем звездочку, здесь follow, я еще обычно лайк ставлю. Если у вас тут кнопка будет join airdrop синего цвета, если она у вас серая, неактивная, значит вы не проявляли активность, что необходимо сделать. Несколько дней подряд заходите на CoinMarketCap, получайте здесь бриллианты. На страницах монет подписывайтесь, комментируйте, репостите, лайки ставите. Несколько дней активности и сможете принимать участие. Так, я уже сказал, сами задания. Подписываемся на white ставим звездочку. Здесь follow на их странице. Социальные сети. Жмем join airdrop. Появится всплывающее окно. Несколько кнопок станут зеленого цвета. Дон выполнено. В поле ниже необходимо указать адрес кошелька. Я обычно ввожу в Metamask. Проставляем 4 галочки и нажимаем кнопку отправить. И так в каждом. Все детали аирдропа указаны на самой странице. Задание. То что получит. Распределение 16 декабря. Отличная возможность заработать к Новому году. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.